Друзья, сегодня у меня был маленький разговор в Ютубе. И меня спросили, что для тебя чистая вода? Вода дистиллированная? Вот я хочу ответить на этот вопрос. Я живу в Якутии и у нас под землей вечная мерзлота. И вот в подвалах мы храним не воду, а лед. Заготавливается зимой, а потом этот лед мы берем и из нее делаем воду, чистую воду. Когда я работал в больнице и проходил стажировку, на медтехника. Я спросил, какая вода самая чистая? Дистиллированная. И мне ответили, что самая чистая вода это вода из, из льда. Потому что она молекулу воды сохраняет на молекулярном уровне. По одной молекуле собирает кристаллы. Вот поэтому у нее нет никаких примесей ни железа, ни йода а, а в дистиллированной воде там молекулы воды выбрасываются не по одной молекуле а по 10 молекул там поэтому она более грязная друзья, если вы находитесь в лесу если нашли воду песок и пляж и разожгли костер кипятите чай а вода-то грязная поэтому чтобы очистить ее от натрия и от тяжелых металлов нужно скипятить а потом побросать туда древесных углей и тогда у нее есть калий это антигониз натрия а еще угли соединяются выделяют водород а также бикарбонат который очищает воду от тяжелых металлов от свободных радикалов и примерно 10 20 минут так она будет кипеть даже запаха не будет от этой воды поэтому у нас в Якутии еще говорят о йода дефиците Но я предпочитаю обходиться без йода.